В агентстве интеллектуальной собственности был расследован тот факт, что Арутюн Памбукчан и Седата Дивасян исполнили под названием «Гарам Дардзац», присвоили музыкальное произведение выдающегося азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова Зерев Гулюшлюм и распространили эту композицию в своем исполнении на платформе YouTube. Как сообщили Аххар Ас, в агентстве исполненная композиция Гарам дарзац совпадает по содержанию с музыкальным произведением азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова Зерев Гулюшлю. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!